Всем привет! Вы на телеканале Таковка ТВ. И сегодня с меня видео, которое называется Поход в отель. Давайте начинать. Интересно, в какой есть сегодня отель поеду? Так, ну вроде приехала. Где слуги? Кто меня встречает? Это же Знаменитая поп-модель, ваше о, высочество, величество, о, как вас там, я не знаю, выходите отсюда, о, о, о, о, пожалуйста, выходите, а я, я сейчас все у вас возьму, а у вас а президентский а, номер а Вашу машину мы поставим на самое элитное парковочное место. Извините, я просто никогда таких личностей не видела. Давайте я вас до номера. Ну давайте, а я вообще не знаю, куда я приехала. И вообще, что это за город? Это, это, это понивиль. Какое странное место. Ну ладно, проводите меня. Ой, ой, ой, так, все. Я забралась. Надеюсь, ей очень понравится наш отель. У, у него четыре звезды, и это самый лучший отель. А, тут у настолько жалко не включено, что можно животных брать с собой, но, но это, это почти во всех отелях. Так, так, надо, надо позвать ее. А, миссис Элизабет, вы можете проходить ваш номер? Довольно просторно. Ну, знаете, я приехала на Новый год, тут даже елочку поставили для меня. Довольно ну, даже роскошный отель. А, конечно, это э, президентский люкс. А мы можем вам еще включить питание. Давайте, мне все равно. Вот вам деньги. Все, я, я, если что, э, вот э, вот, видите... Сейчас, секундочку. Вот тут вот кнопочка нажмите, и я сразу к вам приду. Ха-ха-ха, хорошо. И все, все, я вас больше не буду беспокоить, я пойду. Хм. Ну, в принципе, номер у вас тут нормальный. Все, все, все. До свидания, я пойду. Да. Ну что ж, скажу, а ты, ну, как сказать? Ну, точно не 5 звезд. Такой немножко... Ну, тут ванны нет. Как я понимаю, ванна там, где-то находится. Еду будут приносить, но... Да, в принципе, нормальный отель. Что же сказать еще? Пойду посмотрю кровать. Кровать хорошая. Пять... Пять, нет. Ой, книжечка упала. А -а -а. Все, ага, аккуратненько. Да, подушечка довольно мягкая. Удобно, в принципе. Так, надо подойти и спросить, есть ли у них бассейн. Я очень люблю бассейн. Я очень люблю в свободное время плавать в бассейне. Это очень расслабляет. Так, ладно, я иду. Так, как я понимаю, здесь у них ну, вход. Он тут даже не в конфетки какие-то. Хорошо, что я переоделась. Надо узнать, где бассейн. Дом, а нет, где такой... Мне надо отойти на секундочку. Так, Дзинь, дзинь. Уже бегу, подождите пять минут. Сколько ждать-то там? Я пойду конфетки с кем? Да ничего, в принципе. Господи, дзинь, дзинь. Уже бегу, вот все. Сейчас, сейчас, ой, ой, все. А, да, вы, зашли за своим ключом номер, вот, вы, о, о, возьмите его, а то я вам его забыла дать. М да, за ключ спасибо, но это, что я хотела еще сказать, у вас тут есть бассейн? А, конечно, у нас есть бассейн, и если вы хотите, у нас есть баня, а, еще у нас есть теннисный зал, если вы ой, хотите. Меня только бассейн интересует. Он у нас есть? Конечно. А, вам подсказать, где он? Желательно, да. Так, вот смотрите. дети, вон там прямо по коридору. И там в самом конце влево... Короче, надо завернуть налево. И там будет написано бассейн. Женская и мужская раздевалка. Ну, потом там из раздевалок сразу вход бассейн. Mm. Все понятно, спасибо. Если что, обращайтесь. Теннисный зал, если что, находится на улице. Все. Это что я хотела сказать-то у вас? У вас бассейн глубокий? Нет. Он у нас где-то не знаю. Все прямо, да? Да. Я пошла. Так, вот бассейн. Так, он женский, он там все. Я пошла надеваться. Продолжение следует.